Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня на обзоре у нас оперативник Пророк, подразделение Гром. Изначально видео должно было получиться не таким, как оно будет сейчас. Прокачивая данную оперативника и поиграв на нем, я сделал определенные выводы и уже хотел писать обзор. Но подумал, а не поиграйте мне еще целый день только одним Пророком и исключительно в ПВП, ведь по PvE я уже сделал определенные выводы. И не зря я принял такое решение, кстати с вас лайки, комментарии за проделанную работу и обдуманный обзор. А с меня 750 монет одному счастливчику результаты в следующем видео. Проиграв целый день, Пророк для меня раскрылся. Не скажу, что я познал его полностью, но завеса дыма была снята. Геймплей на дымах это удивительная прекрасная вещь. Кстати, если против вас в бою попадется Пророк с газом, а не с дымами, то можете порадоваться, ведь человек не понял, как играть от дымов. Переключился на простой газ и уже не будет таким страшным противником. Дымы играют ключевую роль в стратегии Пророка. Единственный недостаток, что полностью комфортным он становится после 15-го улучшения, когда его билка работает постоянно. Но давайте разберем все ТТХ по порядку, а потом уже обсудим, как играть от дымов и почему опытный пророк это страшная сила, особенно если он играет в паре с кошмаром. Поехали. Начнем с минуса. Самой некомфортной частью оперативника для многих является отдача вручного пулемета FN мини пара. Она многих отпугнула от игры на данном оперативнике и они пожалели, что купили его, а возможно зря. Да, стрельба изначально некомфортна, ствол задирает сильно вверх и вправо, поэтому приходится прицел постоянно контролировать, но после долгой игры на нем начинаешь привыкать и контролировать отдачу становится проще. Прицел не самый удобный, ну точь точь как у Бурбона и закрывает большую часть с левой стороны экрана, но все же не самый плохой вариант, если вспоминать прицел того же Рекрута. Кстати, такая же отдача у поддержки Рекрута, его ствол также задирается вверх и вправо. И стрельба у них идентична. Так что, если хотите провести тест-драйв пулемета Пророка, поиграйте на рекруте. Но не забывайте, что идентична у них только стрельба, а вот это ха у них различается. Похоже, отдачи также страдают Бурбон и Штерн, но там задирается только вверх. Разовый урон у нас, кстати, составляет 18. Это на 1 выше, чем у того же Бурбона, Пророка и Штерна. Но у нас самый низкий показатель бронепробития 55. Против той же тройки, у которых показатель 60. Не намного, но все-таки меньше. Защиту пулемета скажу, что у нас самая большая скорострельная из всех поддержек. Минус бронепробития компенсируется его скорострельностью. Наша скорострельность на уровне где-то около Волка. По факту мы самая скорострельная поддержка. Плюсами также хотел бы отнести 5 магазинов по 50 патронов и очень хорошей, а точнее быстрой перезарядкой. Но это в топе, а в стоке конечно не так все хорошо, ведь всего у нас 4 магазина будет по 30 патронов. Но это ненадолго, уже со второго улучшения плюс один магазин и с четвертого улучшения уже плюс 20 патронов, так что если будете страдать немножко, то только в самом-самом начале, что продлится действительно недолго. С четвертого улучшения 250 патронов не позволят вам испытывать голод от недостатка патронов ПВЕ, а также придется меньше искать ящики с патронами для ПВП, в отличие от поддержки с двумя магазинами. Конечно, самая большая убойная сила у нас до 40 метров, после которых урон будет быстро падать. Но геймплей на этом оперативнике заточен именно под ближний-средний бой. Больше, конечно, про ближний. Такой геймплей зайдет любителям игры на ближней дистанции, по типу штурмовиков Волк и Кошмар. То, что если вы любитель игры на средней и дальней дистанции, проходите мимо и не берите Пророка. Также мы обладаем 9 миллиметровым пистолетом с уроном в 19 и бронепробиваемостью 60. Но ничего выдающегося из тебя данный пистолет не представляет и является скорее всего резервным, если не успеете перезарядиться. Хотя это редко, потому что напомню, мы перезаряжаемся на уровне штурмовиков очень быстро. Ну что, наконец-то мы подошли к самому главному. Наша способность завязанная на наше спецсредство. Именно в этой связке оперативник раскрывается и становится максимально опасным. И те, кто познает ЗЕН, сможет в боях творить просто чудеса нагиба. Тем более сейчас, когда только появился Пророк, ведь народ еще не привык к тому, что дымы для Пророка это его дом родной, и план поднять союзника в дымах заканчивается для противника провалом. Бывало, что пророки кидали дым ради того, чтобы забрать его. Эх, глупцы-людишки, шли на убой в дымы, где Пророк под обилкой не светится в отличие от своих врагов. Ну а если серьезно, давайте начнем с самого начала. На пятом уровне у нас открывается способность предсказателя. Во время действия способности на противников, находящихся в дыму, или находящихся под воздействием отравления, применяется эффект метка. Метка на противнике – это когда силой от противника подсвечен красным. Также, если мы находимся в дыму, по нам проходит меньше урона, что может нас неплохо спасти. Брошенный вовремя дым может как вас спасти, так и помочь уничтожить противника. Ведь находясь в дыму, противник ничего не видит, в отличие от вас и вашей команды, для которой они светятся, как новогодние игрушки. Дело в том, что во время действия вашей способности противника видят и ваши союзники. В дальнейшем, изучив 15 улучшение, Пророк сможет видеть силу этой цели сквозь газ и, соответственно, дым, даже когда способность не активна, а также на него не вешается метка. Но, чтобы показать врагов союзникам, вам все равно нужно будет нажать на вашу способность. По факту мы имеем легальный чит в игре, позволяющий нам, находясь в дыму, видеть врагов, которые нас не видят. Например, кинули дым под лестницу, где засел враг, зашли в дым, активировали способность, увидели сквозь дым нервного противника, зажали крок и положили супостата, который даже не увидит вас в дыму. Ну разве не прекрасно? Хотя игре от дымов придется приноровиться и научиться правильно работать с ними, но оно, если честно, того стоит. Опытный пророк – это головная боль для противника. Напомню, что основные самые важные плюшки от дымов будут именно на 15 уровне прокачки, Но до 15 уровня придется немного, не то чтобы пострадать. Но поучиться играть. По тактике забросил дыма врага, подсветил, раззамажил. Или бросил дым под себя и успешно отбился от того же мира Раша. А если еще и активировал способность, то и союзники помогут стрелять силы этой противников. И только после 15 уровня уже можно применять другую тактику. Увидел врага, кинул дым, зашел в него и видя сквозь дым, поливаешь их огнем безнаказанно. Да, на 11 уровне появляется возможность сменить дым на газ и бегать а-ля кошмар. Но по факту это будет непродуктивно и лучше купить кошмара, чем играть такой поддержкой, ведь вы не будете использовать его в полной мере. А именно дым даст вам возможность испытать те эмоции, ради которых вы потратили 37 тысяч кредитов. Главное помните, что данный оперативник заточен под ближний бой и надо с противником сближаться. Но напомню, дымов у нас всего 5 их надо использовать максимально продуктивно. Ведь бои могут быть затяжными, их может просто не хватить. После того, как дыму закончились, наша белка фактически бесполезна. Если только противник сам не будет применять дымы. Ну или еще лучше, если с вами в команде будет кошмар, особенно если вы играете с ним вместе. А уж если сыгрались, то вообще будет просто капец. Ведь всеми вашими дымами и кошмара дымами можно просто задымить всю карту и натворить кучу дел. Так что бойтесь связки и пророк кошмар. Конечно, это способность читак, но оперативник не является имбой, ведь надо иметь хороший опыт в игре, плюс удачный кинуть дым, а умный противник не будет целенаправленно стоять в дыму или заходить в него, хотя его можно подловить и стоя в дыму в надежде на то, что он не поймет, что через дым вы его светите, так что реализация не такая простая и новичок с этим ну, просто не справится. Поэтому опыт, опыт, опыт еще раз опыт. Хотя и опыт может не всегда помочь. Но что могу сказать точно, новых эмоций этот оперативник вам может подарить довольно-таки немало. Как итог, оперативник получился скиллозависимым и очень сложным в реализации. Подойдет далеко не всем и перед покупкой стоит действительно хорошенько подумать, а нужен ли он вам. Так что подумайте. А пока думайте, с вас лайк и подписка. А также ваше мнение по данному оперативнику напишите в комментариях. Мне интересно, что вы думаете о Пророке. Может быть я в чем-то был неправ. Ну а с вами был канал WorldDevStream. Пока-пока. Увидимся на Валяк Сражений.